Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в моем видео будет плетение вот такого кашпо. Меня просто давно уже просят в комментариях, чтобы я показала, как я плела вот это кашпо. И сегодня я вам покажу. Здесь ничего сложного нет абсолютно. Оно очень просто его делать, просто и быстро. Кашпо очень так хорошо смотрится. Здесь у меня папоротник, вот такой вот растет. А сегодня я хочу сделать таких два кашпо на одной палочке. Для работы я себе взяла вот такие нитки. Я их покупала где продаются цветочные горшочки, то есть их продают как для подвязывания растений, но они очень хорошо. Смотрятся в кашпо и метраж хороший. Вот, Мне не очень нравится. Вот такой цвет купила, появился. И вот такая бамбуковая палочка. То есть, если, допустим, одно кашпо, то ее пополам. А я хочу сделать два кашпо, я хочу по два растения, поэтому буду использовать вот такой размер палочки. Ну и, конечно, понадобится еще и ножницы. И сейчас я эту палочку буду. Крепить, чтобы было удобно мне вязать, к стулу. И начнем, приступим к работе. Теперь нужно отрезать по 4 метра 12 нитей. Ну, то есть я вот таким образом померила 4 метра. И теперь нужно таких ровно 12 И по этой ниточке, ниточке я буду отмерять. Вот, осталась последняя двенадцатая нить я к спинке стула буду крепить вот эту палочку. Ну, то есть я вот такими вот ниточками ее привяжу просто. Берем рабочую нить, ее пополам сворачиваем, концы делаем ровно и пополам, пополам, и теперь ее продергиваем, закрепляем таким образом. Берем следующую и так закрепляем 12 нитей сейчас я покажу поближе как я делаю узелок ну очень просто просто берете вот так вот заводите под низ и вот так вот продергиваете ничего сложного и делаем так остальные нити Вот закрепили 12 нитей и теперь берем 4 нити в серединке и делаем вот такие узелочки. следующее то есть берем в середине вот так вот держим эти две нити вот эту делаем нахлест на эти две, а вот эту нить вот поддеваем вот под эту и под эти две и вытягиваем. Видите, вот такой вот узелок получается. И делаем также наоборот. проделываем так до конца, ну вот сделали, теперь в шахматном порядке, то есть берем вот между этими две нити, получается вот так вот смотрите, четыре, видите, также вот с краю две отступаем и получается, что у нас в работу идут вот эти нити, и также в шахматном порядке здесь немножко вот отступаем, чтобы красивый такой ажурный рисуночек получился. И продолжаем делать. Здесь у нас получается, берем также 4 нити. что красиво так получалось и берем следующие теперь 4 в общем идем в шахматном порядке делаем такие же узелочки красиво затягивайте чтобы красивый узелочек был и чтобы было везде все одинаково ну вот до конца дошли Теперь здесь можно вот так вот их немножко распустить. И теперь снова в шахматном также порядке продолжаем плетение. В общем, сейчас вывязываем вот такой треугольничек. То есть получается, мы будем в шахматном порядке. Сейчас получается, мы берем вот так вот. Эти остаются свободные. Чтобы не путаться, можно будет вот так вот перекинуть, чтобы вам не запутаться. И начинаем работать дальше. Вот, так вот расправить чтобы одинаково все везде было и тоже можно вот так вот сделать видите какой узор такой получается теперь у нас остается продолжаем также две нитки еще убираем в сторону и получается теперь вот так вот мы же идем в шахматном порядке и теперь завязываем здесь. Еще раз убираем эту нитку теперь с этой стороны. Вот видите, у нас уже получается сюда. То есть, если вы хотите, чтобы больше было вот эта часть, можете просто добавить, чтобы четное количество было. То есть, не 12 нитей, а 14 или 16, то у вас это полотно будет шире. Но мне так достаточно и теперь также я две нити с этой стороны уберу сразу и с этой стороны сразу тоже уберу у нас вот в середине сейчас получится по два узла в шахматном порядке Ну вот, пришел помощник помогать мне. Вот, видите, начинает мне уже помогать. Я думала, без него тут быстренько сейчас, пока он спит. Сделаю, а нет, не получилось. В нашем треугольнике остался последний такой заканчивающий узел. Теперь я все ниточки сюда. Ну и теперь, чтобы край выглядел красиво, просто берем, ну вот отсюда начну, одну нить и я ее буду вот так вот. Вторую нить берем. И вот так вот по два узелка провязываем одна нить. Теперь вторая пошла, а вторая пошла там помощник помогает, держит ее, не хочет отдавать. Теперь вот эту нитка она остается. да? Берем другую и также вот так вот закидываем на нее и делаем вот такой вот узелок. Вот так вот один раз и второй раз. Вот так протягиваем. Видите, как красиво уже получается. Теперь берем следующую. Раз. Раз. Два. Теперь следующее. И проходим таким образом вот до этой ниточки. Вот, я дошла до середины вот последней такой вот ниточки, да, в треугольнике. И теперь я делаю с этой же стороны то же самое. То есть беру вот эту нить. И начинаю ее также завязывать вот такие узелочки. Так вот. Так, раз, два. Следующую беру таким же образом. И такой контур получается. Видите, как красиво смотрится. Законченный рисунок получается. Никак вот не могу угомонить своего помощника. Ниточки для него сейчас, конечно, в его возрасте. Это прям игрушка хорошая. Вот с этой стороны я тоже так сделала. И теперь вот эти вот остались. Я просто их тоже вот так вот сделаю между собой, вот так вот, чтобы красиво было. Ну, также два раза. Вот так. И теперь вот эти в середине ниточки я вот так вот забираю. И теперь будем делать треугольник, то есть получается в зеркальном таком. Ну, отступаем место. И делаем такой же вот узелок, как делали в предыдущем узоре. Ну вот примерно вот так вот отступлю. Здесь вот так вот их можно сдвинуть. Вот на таком вот примерно. Теперь берем здесь отсюда две нити, вот так вот, в шахматном порядке. То есть сейчас у нас получится два узелка. И с этой стороны делаем также. Две нити добавляем. Вот это расстояние, чтобы одинаково было, нужно смотреть. Вот так вот можно натянуть, чтобы померить. теперь добавляем еще две нити и вот так же в шахматном порядке смотреть чтобы было ровненько в натяжении и с этой стороны еще две нити добавляем также делаем узелок это как бы Такую знаете, стенку, делаем, где будет стоять горшочек. В общем, здесь я сделаю ромб. Сейчас я обратно уже делаю. То есть было три, да, сейчас я опять два делаю узелка в шахматном порядке. И вот сейчас еще один вот здесь вот сделаю. И получится ромбик. Вот видите, такой ромбик получился. Теперь нужно проверить, чтобы вот Натяжение ниток было одинаково с той и с той стороны. Вот так вот получается. Теперь нужно... Для работы мне понадобится, ну вот, либо горшочек вы должны, либо что-то вот, в общем, диаметр. Ну, не такой большой, а вот примерно как-то вот так вот. Вот эти ниточки вот так держите, да, чтобы не упал. В общем, надо как-то вот так приноровиться. Можно опустить, да, чтобы вот так вот. Просто сейчас нужно померить, как будет в готовом виде, да, выглядеть кашпо. Здесь, конечно, не очень удобно получается. То есть сейчас смотрите, вот эти крайние нити ну сразу можно по две отделить. Так вот, вот на таком, допустим, да. Вот нужно вот так вот приметить. Вот так вот, да. И теперь, ну вот я вот, допустим, вот так вот здесь колени не захвачу. Смотрите, теперь мы делаем, продолжаем плетение нашего кашпо. Вот эти крайние нити в середину берем и также делаем узелок. Вот так. Сделали. Теперь берем вот эти две нити. Добавляем здесь две нити также. И также делаем узелок. Отступаем здесь, чтобы такой же рисунок получался. С этой стороны сделали теперь также добавляем с этой стороны. Смотрите, чтобы одинаковое было расстояние. Вот прям натягивайте. Чтоб одинаково было все берем следующие две нити. вяжем в шахматном порядке. Так вот, нужно натягивать и смотреть, чтобы крайние нити были одного размера, одной длины. Вот видите, так, чтобы было, и вот с этого ромба, вот эти подве нити я тоже добавлю в вот этого переднего. Ну здесь нужно вот как-то приспособиться. Просто это неудобно, все делается. Наберитесь терпения. Их еще нужно положить, чтобы вот верхняя была сверху. Ниточка, чтобы ничего нигде не перепуталось. И теперь их нужно также сюда вплести. Вот эту часть можно будет, треугольничек, этот как бы продолжить, чтобы он такой, знаете, подлиннее был. То есть также в шахматном порядке. Но я перевязываю таким образом, вот так вот хвостик один оставляю здесь, здесь вот так вот пониже и начинаю вот так перекручивать. Это очень красивый и прочный узел получается. вот это видите тут. она нужна чтобы завязать узел Ну, вы сами смотрите, до какой какой длины вы хотите? Теперь я вот так вот ее сюда продерну, и вот эту вверх, вот так вот, вот, и теперь этот узел уже такой получается, он никуда не денется вот этот можно хвостик обрезать. такое кашпо получается поэтому вот так вот обрежу здесь можно поставить и вообще поменьше горшочек я просто такой объем взяла горшочка получается то есть я сейчас здесь посмотрю я здесь может быть и три у меня вот это посередине короче будет но вот это полотно его можно связать и подлиннее то есть каждый ряд нужно будет провязывать по 2 и тем самым оно будет длиннее вот этот треугольничек то есть со следующими кашпо я наверное, так и сделаю то есть у меня в середине вот так будет здесь будет другие. Ну вот так получилось, но это еще не окончательно. То есть я вам показала, как связать такое кашпо, но здесь у меня задумка, я хочу на этой палочке бамбуковой связать три кашпо, таких разным размером и туда поставить растения. Потом, когда я сделаю, я обязательно вам покажу. В общем, дерзайте, творите, увидимся в следующем видео.